Доброго времени суток, дамы и господа Уверен, это видео будет полезно как и тем, кто только недавно начал играть в Dragonflight И только стартанул делать различные цепочки для получения уникального реагента искра искусности Так и видосик будет полезен тем людям, которые просто делают-делают эти квесты Ходят ключики, ходят рейдики И никак понять не могут, что же вообще скрафтить с этой искры И вообще, стоит ли с нее что-то крафтить И нужно ли голду там тратить на реагенты, на рекрафты и все вот это прочее Постараюсь довольно-таки внятно, довольно-таки коротко Абсолютно обо всем рассказать и подсказать вам, направить вас на путь, так сказать, истинный Рассмотрим, что вообще такое искра искусности Искра искусности — уникальнейший реагент, который дается нам один раз в две недели На текущий момент, если вы сделали абсолютно все задания, которые даются вот тут вот справа у двигателя открытий У вас три искры искусности 11 января мы получим четвертую искорку искусности. И, разумеется, с ее помощью нужно прокрафтить себе какую-то вещицу. С помощью искры искусности можно прокрафтить абсолютно любой слот. Как плащ, так и шапку, так и одноручную пушечку, так и двуручную пушечку. какую нибудь посох древковая. Но тут небольшая поправка. Если мы глянем какую-нибудь, например, шмотку по типу нагрудник, по типу другой нагрудник, поясок... Другой поясок, наруча Тут требуется одна искра Все окей, все хорошо в этом плане а, Глянем оружие Одноручный меч, одна искорка Алибарда, двуручная, древковая Все двуручные пушки при своем крафте требуют две искорки То есть, чтобы вам выкрафтить пушку, потребуется 4 недели А это, между прочим, затратно Касательно времени и касательно вообще вот этого всего ожидания ну окей, допустим, вы что-то захотели себе скрафтить, это, конечно же, все круто. Изначальные крафты, которые идут, они идут 392-го итем-левела. Разумеется, их можно усилить. И разумеется, их можно усилить уже даже после того, как они были сделаны. То есть не нужно, например, халдить... Искру в сумке, держать искру в сумке до той поры, пока вы не получили концентрированный изначальный настой. Вы можете сделать самый обычный, например, нагрудник. Потом прапать его с помощью первичного настоя. А потом прапать его с помощью концентрированного изначального настоя. И так потихоньку вы будете усиляться. Держать искорки в сумке – такая себе идея. А потихоньку расти, потихоньку улучшать свой гир – эта идея довольно-таки хорошая. Разумеется, искрами нужно пользоваться с умом. И нужно несколько тысяч раз подумать о том, что вы хотите себе скрафтить. С помощью искорки можно скрафтить как обычную 418-ю шмотку, так и можно скрафтить вещицу, которая является украшением. Украшениями мы можем сделать всего две штуки. И самый полезный крафт – это ожерелье под названием «Аркан стихий». Следующее украшение, которое вы себе будете делать, зависит целиком и полностью от вашего предпочтения, от вашего геймплея, от вашего наличия гира, но, разумеется, имеются различные висовые вещицы. Например, если мы откроем каких-нибудь латников, то, конечно, это будет нестабильный пояс ледяного огня. Ну, я допустил ошибку и скрафтил другой пояс, но эта ошибка исправима. Обратим внимание на кожаные доспехи, конкретно шапка кожаная очень хороша, так как она делает Урон от огня, а урон от огня позволяет прокать двум колечкам, которые имеются в рейде. То есть можно таким образом неплохо скомбинировать эти крафты, эти рейдовые дропы и таким образом просто-напросто усилить свой урон. Также, я думаю, стоит поставить довольно-таки жирную точку в вопросе «Сколько можно носить крафтовых вещей?». Крафтовых вещей можно носить сколько угодно, но украшений носить можно только два. Если мы внимательно рассмотрим интерфейс вещицы, то мы увидим то, что в скобочках написано украшение 2» крафтовые вещицы все просто- напросто зависит от ваших искор искусности 11 января как уже было сказано ранее мы получим четвертую искорку 25 января мы получим пятую искорку и после того как мы получим пятую искорку следующие искры искусности будут дробаться рандомно с разных активностей шанс у них будет примерно как у легендарки в легионе но тут вопрос довольно таки интересный. Будет ли этот дроп как в первые недели Легиона, или как в последние легиона? Это уже интересно. Также, как было сказано ранее, подумайте о том, что вам скрафтить. Аркан стихий, окей, первым слотом крафтите в виде украшения. Потом, конечно, какое-то другое украшение, которое усилит вас хорошенько. Можно, например, какое-нибудь украшение навешать на пушку. и Таким образом, вы уже будете иметь и пушку хорошую, и второе украшение у вас будет занято. А следующие крафты рекомендую делать просто-напросто те, которые повысят вам хорошенько этом левел. К примеру, имеются у вас ступни 376, замените их. Сделайте себе 418 Также, если вы ходите в мифик рейды Подумайте о том, какие вещицы с плохими статами имеются с рейда Вы можете просто, например, от них отказываться И скрафтить себе то, что вам хочется Таким образом, вам уже не нужен будет этот плохой лут с рейда Так как у вас имеется вещица с лучшими статами И хорошего item левела 418 item level у крафтовой вещицы Это просто замечательно